На панели инструментов в окне локальной сметы находятся кнопки, позволяющие вырезать, копировать, вставить или удалить выделенные строки или группы строк. Одну текущую строку локальной сметы можно переместить внутри таблицы с помощью кнопок на панели инструментов «Переместить строку вверх-вниз» или с помощью комбинации клавиш «Ctrl» плюс стрелка «Вверх-вниз». Кроме того, в локальную смету можно добавить текстовую нестандартную расценку нужного типа и задать все необходимые для нее параметры самостоятельно. Например, нажмем на кнопку «Создать текстовую строку» и выберем тип строки «Расценка НПО». В детальной форме расценки вручную вносим значения «А», «Б», если потребуется, вносим значения x минимум и x максимум и задаем значение натурального показателя объекта. В результате мы получили расценку типа от натуральных показателей объекта, но не с базовыми параметрами, а со своими.